Есть ли смысл во внешней молнии защиты без УЗИП и УЗИП без внешней молнии защиты? То есть можно ли ограничиваться только одной внешней молниезащитой или только одной внутренней? Вот ответить однозначно на этот вопрос я не могу, вот по какой причине. Вот представьте себе следующую ситуацию. Вот на этой картинке. Это церковь, деревянная, шедевр нашего русского зодчества в тяжах. Вот если в этой церкви нету никаких устройств по ее охране, автоматического пожаротушения, предупреждения о пожарной ситуации, охрана периметра, нет там никакой электроники, то единственное, от чего надо защищать эту церковь, это от напряжения прямого удара. И тогда никаких УЗИПов там не надо. И ничего там не надо. И надо только сделать единственное правильное устройство молнииотводов. И правильно отвести токи молнии в землю. Я когда там был, уговаривал настоятелей, что мы бесплатно готовы все это сделать, если они к нам обратятся. Потому что там сделано черт что. Тем не менее никто не обратился. Теперь второй вариант государство все-таки побеспокоилось об охране этой церкви. И там поставили систему автоматического пожаротушения. Как только это будет сделано, нужно обязательно защиту УЗИПами, потому что система автоматического пожаротушения и ее электроника выйдет из строя в первую очередь, и никакой системы пожаротушения не будет. Вот это... Такая вещь. Теперь давайте посмотрим другую ситуацию. Ситуация следующая. Вот резервуарный парк с нефтепродуктами. А как быть здесь? Сегодня эти парки защищаются молниеотводами. Совершенно обязательно. Но от установки этих молниеотводов можно отказаться, если толщина... Стальной стенки резервуара превысит 4 мм, а система огнепреграждения на дыхательных клапанах не позволит в проникнуть во внутренний объем резервуара. Американский, например, опыт показывает, что установка молниеотвода в таких случаях не нужна, и ее никто и не делает. А что здесь надо делать? А вот здесь достаточно поставить только УЗИПы. Куда? На всю ту автоматику, которая контролирует режим работы этого самого резервуара. В первую очередь, опять на систему автоматического пожаротушения. Вот УЗИПы нужны, а отводы могут оказаться совершенно ненужными. Понимаете, то есть ответ на вопрос, который был задан, вот какой. В каждом конкретном случае надо посмотреть. Есть ли что защищать, а если есть, то каким способом.